Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно. Жизнь – эксперимент, в ходе которого это следует выяснить. Чтобы выяснить, что для него хорошо, каждый человек должен быть сознательным и бдительным, наблюдать свою жизнь и с ней экспериментировать. Хорошо все, что приносит покой, все, что приносит блаженство. Все, что приносит безмятежность. Все, что подводит вас ближе к существованию его бесконечной гармонии. А все, что вызывает в вас борьбу, страдание, боль, плохо. Никто другой не может решать за вас. Потому что у каждого свой индивидуальный мир, своя чувствительность. Все мы уникальны. Никакие универсальные формулы не помогут. Весь мир служит тому доказательством. Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно. Жизнь эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, что неправильно. Иногда, может быть, вы поступите неправильно, но это даст соответствующий опыт, от которого вы тут же получите пользу. И награда этой жизни не за ее пределами, ни в раю и ни в воду. Они здесь и сейчас. Каждое действие ведет к немедленному результату. Просто будьте бдительны и наблюдайте. Зрелый человек тот, кто наблюдал себя и нашел, что для него правильно и неправильно, что хорошо и что плохо. И благодаря тому, что он нашел это сам, у него есть огромный авторитет. Даже если весь мир будет говорить что-то другое, для него ничего не изменится. У него есть собственный опыт, на который он может опираться, и этого достаточно.